Я, конечно же, за медицину, за то, что есть бактерии, за то, что есть болезни, которые мы да, там, получаем извне, я это не отвергаю. Я э, тот психолог, который не отрицает, что медицина нам в помощь. И есть заболевания, которые, правда, э, психологи плотненько работая вместе с докторами определяют что это у меня разные тяжести бывают клиенты не только как мне влюбить в себя в мальчика да например но и с тяжелыми заболеваниями с паническими атаками с депрессивным состоянием и я за сотрудничество Знакомых, которых очень много в стоматологии, там тоже идет одна замирающая поза, да? вот у них в основном. И если не заниматься с массажистом, если не заниматься спортом, если ничего не делать с плечевым поясом, то может быть со временем как бы удобное положение позвоночника, да, замершее, и... Таким образом, правда, называется женская холка у нас здесь с возрастом появляется. И из этого получается недостаток снабжения кислородом головного мозга. То, о чем говорил наш первый спикер, мы хотим с сегодняшнего дня с вами обращать внимание на свое тело. Если молодежь еще как-то обращает внимание на свое тело, то с возрастом, появлением семьи, мужа, стареющих родителей, куда наш фокус внимания уходит? Куда угодно, но от себя. Как это я тут буду, у меня же там ребенка в секцию в одну втащить, в другую контроль уроков, забота о муже, а если еще не один ребенок, несколько, наш фокус внимания постепенно уходит от себя на окружающих, мало того, а если еще и одна женщина на своих опять-таки плечиках, тут психосоматику не будем да, трогать, но тем не менее тянет э, семью, да, то, тем более и на тело не обращаем внимания. И э, есть такое выражение, когда ко мне приходят, у меня тут, тут как-то так вот мне тут так тяжело, спрашиваю, а кто тут у тебя? Ой, посадила на свою шею и начинаются перечисления. Это э, к чему я? К тому, что э, когда уходит э, фокус внимания, обращайте все-таки, возвращайтесь к себе, уделяйте себе время. Дети и муж. Не пропадут, однозначно. Если грудной, да, он нуждается в нас, но постарше они растут, они приобретают навыки, они получают что-то от жизни и так далее. Я для вас приготовила очень классное, необычное упражнение. Для начала ну, надо будет, конечно, встать. Желательно разделиться в пары, но это потом. А сейчас доброволец. Ко мне один, я покажу, как оно делается. А попробуйте теперь задать себе вопрос, прислушиваясь к телу. Ручки, ножки расслаблены. Вопрос. Мое истинное «да». И попробуйте ощутить тело, куда оно ведет. Вперед. Угу. А, мое истинное «нет». Немножко шатнулась, но, в принципе, по центру остановилась. А куда шатнулась? Вперед и назад. А Пока куда больше? Капитку. Назад, наверное. Отлично. Открывайте глазки. Я не знаю, может, кто-то ну, знает это упражнение. Я его обожаю. И когда нужно делать какой-то выбор, про, все абсолютно верно. Ваша истинная да это вперед, когда мозги не работают, вы слышите только душу и тело. Да? Наверное. Присаживайтесь. Девочки, шикарное упражнение. Вплоть до покупки одежды, принятия решения какого-то, да, до того, это мое или не мое. Но здесь очень важный момент. Отключить мозги прислушиваться только к себе. Хотите попробовать? Да. Давайте, я за. Девочки, правда, это упражнение, оно подразумевает умение расслабляться. Первое, это в незнакомой аудитории. Второе, рядом с незнакомыми людьми. Для этого нужно отбросить, а как я выгляжу со стороны, а, а, то ли я, а такая ли я, да, это тоже важный навык. Так вот, у кого не получилось, возможно, это про неумение расслабляться, про гиперконтроль над собой. Потому что на самом-то деле нам что-то мешает отключать. Вот тоже я говорила, да, недоверие. Ну, кто-то делал со знакомыми, кто-то вообще первый раз этого человека видит, да? Как мне рядом с ним? Да, помните на этих тренингах Роста, вот там, когда они там появились 20 лет назад, было шикарное упражнение, закрытыми глазами, падаешь назад или вперед. Вот тогда я его сделать не смогла. Это про меня. Как это я кому-то себя доверю сейчас же? Только сама. У меня мама так упала... Серемова Да. Теперь тоже, наверное, все сама, да? Нет, Это нет. хорошо, что все-таки доверие осталось после такого упражнения. Я немножко хотела еще с вами поумничать, да, все-таки затронуть, э, так как я и академический психолог, и второй гештальтерапевт, есть такая шикарная фраза, так вот, возможно ли вылечить болезнь, не затрагивая психику? И тут нам в помощь приходит, э, как это, святая семерка по Александеру, кто слышал? Не слышали? Шикарно. Вот люблю, когда вы чего-то не знаете. Так вот, что же это такая святая семерка по Александеру? Это есть болезни, которые напрямую связаны с психосоматикой, с психикой. И они формируются вначале реакция психики, затем формирование идет симптома, а потом набор симптомов как болезнь. Да? Так вот, первое, бронхиальная астма. Второе. Да. Язва. Это есть святая семерка по Александеру, да? Третье. Кто помнит? А? а? Да. да. Гипертония. Нет, вот сюда не входит рак. Гипертония. То есть гипертонические кризы, гипертонические заболевания, это все сюда. Нейрология лицового нерва Есть нейродермит Знаете, такое Подлое заболевание да, Когда чешуйками, корочками Нейродермит Кожное заболевание, аллергическое Не только аллергическое Извините, я немножко вас обманула Там целый комплекс Травматоидный артрит Да Сахарный диабет и гипертериоз, это щитовидка. Ну вот парочку, да, гипертония, повышенное артериальное давление. Это невозможность снять напряжение внутреннее. Когда человек... Привыкает в длиннике жить с этим напряжением, привыкает к нему. Вначале это идет игнор, а затем он просто его перестает замечать. По-моему, даже потребность у него появляется, как-то себя раз, раскачать. Это я просто по бабушке. Вот сахар... Мы к этому обязательно да, дойдем. Родственники, это ж прелесть. Они ж так формируют заболевания своей окружающих. Это ж просто бабушки, мамы, это... Ой, это святые люди. Сахарный диабет, да, говорят, не хватает сладости жизни. Но он есть и приобретенный, и есть врожденный. То есть генетически он тоже передается. Если есть медики, исправляйте меня, если я не то что-то, может быть, сказала. Так. Э -э так вот, для того, чтобы сформировался симптом, что такое симптом? Это признак какого-то заболевания, да? Один, например, ангину мы как характеризуем? Покраснение горла, высокая температура, боль при глотании, невозможность говорить, потом налет да, или пробки, там хронический танзелит перерастает в... дальше, дальше, дальше. Набор этих симптомов говорит о, о бангине, так будем говорить не умными словами, а простыми. Да? Мы понимаем, что у человека ангина. Так вот, чтобы сформировался какой-либо симптом в теле, нужна что? Правильно, энергия. С чего он формироваться-то будет? Где ее взять, телу, энергию? У себя же. У себя ж. Чувства, которые мы игнорируем, заталкиваем в себя, не Отдавая вовне, как хорошие, так и плохие. Я чувства не делю на хорошие и плохие, для меня не все хорошие. Даже ярость, даже злобище, даже злость, даже ненависть, это все хорошие чувства для меня. Они о чем-то нам говорят. Так вот, вы представляете, если чувство радости не выразить, а оставить себе, зажать, куда оно денется? Радости, любви, если не отдать, куда денется? Как вариант сердечное заболевание сформируется? Потому что любовь, радость напрямую связана с сердечком. Если не выразить злость, раздражение, обиду, куда денется? Да. Потом появляется выражение у меня, как камень на душе. Легкие. Горло. Ком в горле. И это любые чувства, это энергия. Когда мы все-таки позволяем себе злиться, уже достали и адресно, сколько у нас энергии? Да капец. Ну, на коне и шашка. Если мы радуемся, да, спокойно идем по улице, и мы можем танцевать, но этого не делаем. Но если вот столько радости, что хочется танцевать от счастья, да, это же классно, это же здорово. А тут же люди скажут, и что мы с этим робим? Прячем обратно. Прячем обратно. Это энергия, которую мы оставляем себе. И что я заметила, выходцы из Советского Союза, то есть в том числе и мои родители, и бабушки, которые уже родились во время Советского Союза, они очень большие жадины на проявление любви. Как бы это печально не звучало. Как проявлялась, например, и проявляется любовь мамы в моей семье? Это когда я приезжаю, это первое, второе, третье и компот. Пироги такие, пироги такие. Да, еда это тепло, еда это забота, еда это про то, что я рада тебя, дочь, видеть, очень. Но на слова обними меня, поцелуй. А mm -hmm. что ты? Mm -hmm. Да. К внукам, к маленьким, как-то к маленьким. Вот к сыну, к племяннику, пока они маленькие, там есть возможно. А вот когда подрастают, вроде как, ну все, вот потискать, пообнимать, просто так прижаться. Я когда начала учиться психологии, да, почти 20 лет назад, и тоже там обязывают проходить терапевтическую группу, потому что не выдадут полноценный сертификат. Психотерапевты же должны быть все-таки как-то здоровее, все-таки людей, которые к ним на консультацию приходят. Там есть обязательно условия учебы. И вот там было «покажи вам мама, пользуйтесь ресурсом», потому что так как «мама» И э, если это, ну, я родилась под Киевом, да, в частном доме. И вот эта земля энергии никак не, ну, нигде больше столько не возьмешь, как от мамы и от того места, где родился, от родины, да. <сёк> <сёк> и было у нас одно упражнение, когда прийти, если холодная мама, вот такая вот, да, как, например, у меня, да, что ни объятий, ни слов нет. Попробуйте ей молча залезть на руки и посмотреть, какое, да, какое у нее будет, какая реакция. И просто попросить, мам, скажи мне, что ты меня любишь. Девочки, с руками нормально. Как-то она была удивлена, но все-таки приняла. А вот со словами, мам, скажи, что ты меня любишь. Девчонки, ну была засада конкретная. Я у нее около трех лет выбивала. Потому что она говорила, я тебя люблю, но ты же не поступила в мединститут. Но я тебя люблю, но ты же то не сделала. Вот, вот без этого она. Говорю, мам, ну скажи просто, что ты меня любишь. И заметь, какая я сейчас. Что я сейчас счастлива в своей профессии? Что мне мединститут не нужен. Ну, не нужен был. И вот эта без но просто, безусловная любовь мамина, да? она у меня, когда мне было 40 с гаком, я у нее выбивала ее вот таким вот образом. Ну, так потом классно, когда тебе не говорят «но», а просто говорят «я тебя люблю, потому что ты моя дочка». Это здорово куда-то мы ушли, да, в любовь, это все вот э, семерка Александра, это святая наша, так вот, немножко возвращаемся, так вот, да, девочки, нужна энергия для формирования симптома, поэтому, к чему это я, выражайте, конечно, классно выразить злость адресно, но тут хотя бы научиться ее распознавать, что это злость, что это раздражение, что это обида. Второй шаг будет чудесный, если вы еще и поймете на что. На что я злюсь, на кого я злюсь, на кого я обижаюсь, за что я обижаюсь. После этого очень важно понимать, от чего вы вообще злитесь на этого мужчину, например. Тогда что вы от него хотите, чтобы злость убрать? За что вы злитесь? Потому что, а ты опять посуду не помыл. Ну, к примеру, да? И все. А дальше? А что на самом-то деле хотите? Может, что прицепились по так по посуде, потому что поцелуев не было с вечера? Нет, чтобы мы посуду не помыли. Да. Так что мне это... Ты не говоришь, помой посуду, а злость ты не ушла. А сказала, посуду, что в посуде да, дело было. <свят> да, может, да, может, не в посуде дело было. А может быть, милый, не помой посуду, но что-то сделай с ним. У него хватит мозгов нанимать два раза в неделю, там, работницу, да, которая будет приходить вместо него мыть посуду. И поэтому, да, важно понимать, за что я обижаюсь на человека. Почему я на него обижаюсь? И это ли истинная обида? Или может быть подмена чего-то вообще-то произошла? Может правда дело не в посуде, а в колечке, которое подлец не купил неделю назад, а я у него просила, теперь я его буду доставать и посудой, и детьми, и бельем, и вообще все будет у нас теперь не так, пока это колечко не купит. Так вот важно понимать, на что на самом деле мы раздражаемся, злимся, обижаемся. И не э, надуть губки и молчать, я же тебе говорила сто раз, нет, сто первый раз сказать, но э, наша каждая просьба состоит из трех блоков, мне очень больно, мне обидно, что ты не помыл посуду, и мне бы очень хотелось, чтобы... Раз в день, там, ну, уже ваша, да, просьба, и мне, от этого, когда ты будешь мыть, там, например, по утрам за собой чашку из-под кофе, мне будет очень приятно и комфортно. Ну, то есть понимать, чего на самом деле вы хотите, ну, не только от мужа, а от детей, от сотрудников на работе, ну, то есть эти, потому что мы привыкли обычно предъявлять первую часть претензий, и все в лучшем случае обидеться и когда нас спрашивают ну еще в лучшем случае это сказать на что мы обиделись а мы же можем надуть губки и все и ходить себе тихо злиться только вот это вот тихо злиться потом выливается в плачевное состояние так, так да. вопрос вы блоки. мне обидно, мне будет приятно что я чувствую, мне обидно, что я чувствую при этом на что вообще я обижаюсь и что бы я хотела в итоге, как то есть три части. И когда мы в каком-то моменте говорим о том, что чувствуем, это, конечно, у близких вызывает удивление. Потому что они не привыкли, ну, в нашем вообще обществе не принято говорить, да, что я чувствую. Ну, ладно, если это на работе, ну, и дома-то не принято, что это меня раздражает, это меня злит. Здесь, слушай, ну, моя радость не знает границ к тебе, да, или моя любовь, я сегодня почему-то так тебя люблю. Не, ну, это не значит, что через час ненавидеть будем, да. Но вот сейчас момент вот этот вот сказать, я тебя люблю, и это -то поведение у нас формируется где? От своих родителей в детстве. Мы берем то поведение от них, от родненьких, оттуда и оставляем как свое уже собственное со временем. Так вот, пришли мы к родительским, детским всяким интроектам, которые мы слышим от родителей с самого рождения. Один шапку уши болеть будут. Не пей холодное, горло болеть будет. Не беги, не торопись, упадешь, разобьешься, колени расквасишь, нос расквасишь, вообще чуть ли не убьешься. Не лезь туда, можешь упасть. Упадешь, поранишься очень сильно, скорую тут на даче негде вызвать тебе, помрешь практически. И за таким каждой фразой, за такой каждым родительским интроектом мы этого не замечаем, но у нас поведение начинает им соответствовать, оно так глубоко уходит в подсознание, что потом достать и проработать эту фразу, девочки, очень-очень тяжело мы, да, мы хотим ребенка-то уберечь мамы, кто здесь есть да, какими-то вот такими фразами но тем не менее, мы четко что делаем? Кодируем ребенка на определенную ситуацию и у него из подсознания как только он берет с холодильника холодную воду где-то у него тут же включается подсознание как триггер, не пей холодная горло бель". проверено на себе вот зараза работает и все и даже пытаешься контролировать, это не про меня уже, все, это мамино было видение. Только не сказала эти слова, <coughs> добро пожаловать ангина. И поэтому, вот когда вы что-то делаете, и правда, слышите в голове голос мамы про родительские интроекты, попробуйте понять, это про вас теперь или не про вас. И вам сейчас 3-4-5 лет или 25, а может постарше. И так как вы знаете, у нас внутри есть взрослый родитель и ребенок, да, со временем они у нас в гармонии, к 25 годам созревает психика полностью, так вот наш внутренний родитель может это контролировать, может разрешать пить холодную воду, когда хотите и как хотите. Потому что будешь болеть по-женски, обычно говорила мама. Во всяком случае мне. Нужно тепло одеваться зимой. И так далее. И вот эти вот интроекты, они тоже идут своего рода как кодирование, блин, на вот эти вот заболевания. К сожалению. Вопросы? Ну как в таком случае предупреждать? Меня такое не говорили, это заканчивается очень плохо. Про детей? Как предупреждать? Девочка... Девочка, мальчик, Слышь. а вообще, <смех> <смех> девочка, мама, я пойду в платечке. на улице минус пять. я пойду в тоненьких колодочках и в платечке. я же девочка, красивая новая платьичка, не хочет она одевать ни штанишек, ничего, мама умная берет в сумку, это, кстати, где-то история моей коллеги, которая рассказывала, <смех> берет в сумку теплые штаны, Выходят из подъезда, проходят два метра, и дотя понимает, что капец, Дубай. Говорит, мамочка, может мы вернемся? Как-то мне холодно. А мы-то идем сначала на горку, а потом в гости. И как-то не это. А что ты сейчас хочешь сделать? Одеться. Хорошо, давай мы зайдем с тобой в соседний подъезд и все-таки оденемся. На собственном опыте ребенок должен, ну так как мы взрослые, да, то как-то немножечко прогнозировать ситуации. Если, правда, есть хронические у ребенка заболевания, там проблемы с горлом, ну, как-то обхитрить немножечко, ну, правда, не давать с холодильника, а как-то придумать, да, чтобы немножко подогреть тот компот или, или лимонад или не знаю что. Ну, то есть в каждой ситуации можно найти выход. И, правда, мама лучше знает, что для ребенка как-то безопаснее, но иногда эти интроекты доходят до маразма когда в парке Шевченко на огромной детской площадке, где, в принципе, она безопасная. Не лезь на горку, оттуда упадешь. Да твою же дивизию, а что же ему делать, если ему хочется на ту горку? Ну что ж тогда сюда пришла со своими страхами? Как же он мир-то узнает, этот ребенок, что ему холодно, что у него может горло болеть? А, еще интересный прикол. Когда дети болеют, не поддерживайте их в их болезнях. Когда ребятонок заболел, да, у него реальная ангина, да, ему реально фигово. Что он делает? Он дома сидит с какими-то вкусняшками, которые возможно проглотить. Он сидит с планшетом, он сидит с мультиками, он сидит с играми, ему кайфово. Да, да. Лекарство должно быть горьким, лекарство не может быть вкусным. Ну не может быть лекарство вкусным, оно должно быть горьким, потому что это лекарство. И вот эти сиропчики, которые в ребенка, это нет, не годится так. Лекарство должно быть горькое, оно должно быть противное. Дома некомфортно сидеть, когда все играют в снежки на улице, а ты сидишь здесь с перемотанным горлом, это это не, неправильно, это не так. Вот в интереснее там. В планшете неинтересно, а вот там интересно на улице сейчас быть здоровым и бегать с ребятенками, лепить снежную бабу. Да, вопрос был. Нет, нет. нет вопрос был. У меня был вопрос, да. Например, мы с ребенком гуляем, мальчик, ему везде хочется залезть, и мне реально за него страшно. Я мой пример, как я ему говорю, правильно ли я говорю. Я говорю, сынок, пожалуйста, будешь с папой такое делай, а мне страшно на это смотреть. Делает, как угодно, но без меня. Я ему объясняю, что это мой личный страх. А сколько сыну? Ну сейчас девять, но это. Так. А он не сказал, мама, вот тебе если страшно, так ты и не лезь, а я хочу, ну, я не и полезу. Страшно, я ему говорю, что это мой. Страх. Ну опять-таки, да, это, я это придумал, страх. Проявили, а он такие, а он такие, боже мой, я этого делать не буду, потому что маме страшно, а маме страшно, значит ей плохо, а если маме плохо, значит я ее не люблю, а если я маму люблю, значит я все буду выполнять, что не то скажет то есть, мама, не него, конечно. Да? Кстати, хорошая фраза для работы с ребенком, мне кажется, будет осторожны. Не знаю, что такое осторожность. Не знают дети, они все на собственном опыте проверяют. Помните еще Дейла Карнеги был... Со... Какой, не, не Корнегис, а, Был у него, как приучать ребенка, плохо, хорошо, горячо, тепло, да, утюг. Вот лезет он к нему, к ну интересно, что же оно такое за аппарат, агрегат. Нагреть я до такой температуры, чтобы не обжечься, но было... <реклама> и дать ему патрон, да? Я ж тебе говорю горячо, вот это горячо. Все, он будет знать, что это горячо и больше не полезет. У меня так было с духовкой. Ну вот лезть, там же огоньки горят, а там же оно уже включено, да, оно же не всегда включено. И надо же как-то его же туда залезть проверить. Да, я подождалась, пока оно нагрелось, говорю, потрогай. Все. Да, да. Скажите, пожалуйста, вот эти подростки очень часто выдавливают себе на лице прыщики. Это прям, вот ну, такая мания. Причем вот никакие там обращения, не трогать. Что, что вот, какие, может какие-то родительские, может, наши какие модели поведения по отношению к Или Или что, вот, здесь, здесь? может быть несколько аспектов. Он себя не воспринимает, вот, не дай бог, с каким-то изъяном. Получается, изъянов больше их не было, а не Тогда почему он себя не воспринимает? Ну, там надо с ним разговаривать и подсунуть как-то аккуратненько информацию, что вообще-то может быть нейродр... э, стрептодермия после этого. То есть такие заболевания, что которые потом никогда не вылечится, не помогает. Попробуйте его к... на консультацию вместе с ним сходить к психологу вместе. Просто я тебя люблю, пошли, и где-то что-то появится. Ну, не может быть, что он себе себя травмирует, да, садистически относится с Адамаза по отношению к себе. А <соценно> она всегда была. <соценно> девочки, <соценно> девочки, моя рекомендация вам. Да, как только приходят вам вот такие вот вопросы в голову, как только вот такие возникают моменты, потом, если это подросток, возникают моменты курения, алкоголя и так далее. Вспоминаем себя, не делаем, что у нас наступила амнезия, а вспоминаем себя в этом возрасте. И что мы вытворяли в этом возрасте? Как нам этот прыщ, капец, он же маскировался, понимаешь, до такой степени один одинокий. Эээ, вспоминаем, что мы делали, как мы справлялись с собой, для чего нам это было нужно, важно, потому что у нас были тоже прыщи, мы тоже с ними что-то делали, ладно, не у нас, но у подружек, да, если там сильное акне было и так далее. И консультация, ну одноразовая консультация может быть, как-то где-то чего-то вы поймете, что с ним дальше делать. Потому что, правда, могут быть проблемы необратимые. Я немножко ответила на ваш вопрос. Я такое понимание я может, что-то. во-вторых, это все настолько индивидуально. Ну, что общей рекомендации какой-то вот, АБВ ее нет. Еще кто-то вопрос хотел задать. Вы рассказывали про опыт с мамой, которая там в Советского Союза, где она, наоборот, холодная. Да. А если э, так повезло, что твоя мама, наоборот, не холодная, а гипер. Э, а дома, Это не повезло. И... Это неизвестно, что хуже. Я люблю, но... <как> и когда там обиды, что ты там не позвонил второй раз вечером и все остальное. И тоже вроде бы я люблю, я люблю и на людях я люблю и там, ну как бы и она уже хочется. Это Нам... на людях люблю, да, да, да, любить. да, да. да, да люблю там, и, и тебе наоборот хочется как-то э, во ну, конечно хочется, это нарушение ваших границ а Эта мама это мама до сих пор считает, что она имеет над вами власть и вы ее собственность когда мне были когда я уже стала умнеть в, в разряде психологии когда возраст приходил вместе с мудростью а не отдельно, я тогда подумала, как мне будет комфортно. И когда мамины претензии, а они вообще мамы, это такие люди, которые шикарно умеют шантажировать и манипулировать. И потом от их чувства вины просто нагрузить, и не знаешь, куда деться. И понимаешь, что это ненормально, ну это же мама. А плохо без тебя, а потом я умру, а она я не станет, ты будешь жалеть, что ты ей не звонил по Дистраснате, не приезжал. Конечно, ну, смотрите, здесь такой важный аспект, конечно, и нас когда-то не станет. Ну, когда-то мы все смертны, и конец этому, и конец этому когда-то, конечно же, будет. И хочется, чтобы он отсрочился, да, если, правда, маму любим, и у нас с ней привязанность и связь. Когда мама говорит, почему ты мне не позвонила? Опять-таки, со своего личного опыта. Говорю, а что я должна звонить? Я же скучаю! Говорю, мамочка, я забуду. Если ты возьмешь трубочку и наберешь мне и скажешь, давай поговорим, я же скучаю, а не предъявлять мне обиду претензию да, в том, что я обязана звонить несколько раз в день. Она скучает, а я должна звонить. Ну, как-то я еще не успела соскучиться. И мы взрослые люди. У меня есть свой муж, который тоже требует внимания, у меня есть свои дети. Мамочка, у тебя вообще есть папочка? И как-то скучай рядом с ним. Жестко так. Да. да? да. Потому что начались проблемы с сердцем, начались предумрачные состояние и так далее. Думаю, э-э-э-э-э. Что мне делать? Я говорю, следить за своим здоровьем. А ты? Я говорю, я не могу следить за твоим здоровьем. Ну, там идет уже потом дальше с возрастом. Им же тоже страшно одиночество в старости. И они всеми путями привязывают к себе детей. Есть у меня где-то, по-моему, или мастер-класс, или статья про синдром пустого гнезда. Это очень страшно. Хорошо, если есть папа. Если мама одна воспитывала, и там, например, один, двое, трое детей. Один улетел, второй улетел, третий. А мама-то им вообще всю жизнь посвятила. И что ей делать? Папы нет. Любовника нет. Ничего нет. Себя нет. Своих занятий нет. И два варианта. Один – это манипуляция и шантаж, когда привязывают вот на чувство вины. И второе – это болезни. Просто расцвет. Или нельзя помогать? Ну, я имею в виду, что пока запроса нет, так, говорят, нельзя э, помогать. А если ты видишь, что вот это вот есть пути развития дальнейших событий, но ну, тебе же хочется, чтобы вы были счастливыми, занимались собой, какими-то развиважными, подсовывать <как> это то приглашать или вот дать возможность? Девочки, причинить счастье и нанести добро невозможно. Хорошая психологическая фраза. Причинить счастье или нанести насильственно добро невозможно, все равно не возьмет. Сколько не пихай, сколько не пичкай. Если человек не готов, он это не возьмет. Можно каким моментом? можно, при... Мама, я купила два белитька, пойдем сходим. Там куда-то, да? Или мамочка, это там иду на, на какое-то там йога кому за 30, да? Давай мы с тобой сходим. попробуешь, ты посмотришь, что это такое. Это... Вот как-то вот таким вот моментом. И то, ну, это их жизнь. Чем я могу тебе помочь? Конкретный вопрос. Вот конкретно это мне скажи, чем я могу тебе помочь? Все, остальное угадывание, попадание в точку и так далее не работает. Конкретный вопрос касается не только мам друзей, мужей, подружек, детей и так далее, всех. Чем я могу тебе помочь? Если человек говорит, да чем ты мне поможешь, самый несчастный человек в мире, и вот это сейчас, <coughs> да, вот такой вот я, все, не, не испытываем чувства вины, нет, значит нет, да, мне грустно, э, там, я не знаю, как-то некомфортно от того, что я не могу помочь, но это правда твой выбор, все. Мы не можем за свой, ну, с помощью своего ресурса это делать. Это сложно. Это семейные мифы и легенды. Что это такое? С маминой стороны по женской линии у всех высокое давление. Когда приходят ко мне и говорят как оно у меня не будет, по материнской линии у всех высокое давление. Или мужчина приходит, говорит, ну, у нас по отцовской линии у всех мужиков к 50 инфаркты. Если брать магию, мистику, гадалок, там, не знаю, все эти штуки, да, венец безбрачия туда же. Там, что мы еще туда отнесем? Какие у нас еще есть мифы, и легенды? Ну, в каждой семье, наверное, что-то есть такое, да. У меня никогда не забуду, 10 лет назад на терапевтическую группу пришла девочка. У нее начинался псориаз, знаете, что это такое, да? У нее он был уже размером, наверное, чуть меньше, чем пятикопеечная монетка, ну довольно пятнышко такое было большое. И когда мы начали уже дальше с ней э, разговаривать, знакомиться, одна, вторая, третья тергруппа, она говорит, я хочу поработать со своим вот этим вот уже болезнью. Это уже даже не симптом, это поставленный диагноз. Оказывается, у нее эта история тянется с, 17, с 1917 года с прабабушки. В определенном возрасте, по женской линии, происходило, появлялось пятно псориаза. Первый раз появилось, это семнадцатый год, когда ее прабабушка вышла замуж, революция, и в 22 или три года, ну у них период был от 20 до 25 лет, у прабабушки красноармейца, жениха убивают. И она на этой почве э -э, перенервничала. Да, ну что-то там с ней происходили какие-то процессы, что у нее появился первый э -э, признак сряза. Проходит время, И ее дочка, Великая Отечественная война. Это ее бабушка уже получается. Э -э, Великая Отечественная война. Забирают мужа на фронт, Бабушки 25. Муж пропадает без вести У бабушки появляется Пятно псориаза Мама В районе 26-27 лет у нее уже были Она с братом Папа Поругались Непонятно что Взаимоотношения мужчина-женщина Ну, Папа-мама он на какое-то время собрал чемодан, свалил из дому. У мамы появляется пятно. Ну, слава Богу, они до сих пор вместе уже сколько лет, но у мамы появляется пятно. Девочка, говорю, а у тебя до того, как прийти на тергруппу за полгода, они долго встречались с мальчиком, около пяти лет, они разругались, решили расстаться, у нее появляется пятно. Вот оно реально как работает. Семейный миф и легенды. Конечно, она всю знает легенду про бабушку, про революцию, про войну как дедушку. Да? Дедушка, слава богу, потом нашелся через пару лет. Как дедушка. Реакция бабушки на пропажу дедушки, реакция мамы на пропажу папы, реакция ее личная на уход жениха. Психосоматика? Психосоматика. Заболевание серьезное? Серьезное. И когда мы в течение нескольких групп такие работали периодически с этой девочкой и с ее пятном, то что не бывает без медикаментозного вмешательства, у нее пятнышко стало размером с однокопечную монетку. Я не знаю сейчас есть оно у нее нет, развилось дальше или нет, но оно не пропало полностью, но за год терапии в группе оно уменьшилось когда разобрали э, про бабушку, когда отделили, ну, там очень сложная э, системная работа была, но когда это все отделили, поотделяли, и индивиду... что она индивидуальность, она ее, я, и она никакого отношения не имеет к этому заболеванию, вот такая произошла очень удивительная история, лично в моей практике у меня на глазах. Ну, борьба с псориазом, это... Это очень, как бы, очень сложное мероприятие. Вопросы? Это означает, что нельзя рассказывать какие-то страшные легенды, которые я не услышал? Я человек... Э, меня вечно куда-то прет поучиться, потому что психология это огромный торт, он мне безумно интересен. И без каких-то, не знаю, обучающих программ я жить не могу, поэтому я пошла в учебную программу по семейной системной расстановке по Хеллингеру, где все разбирается полностью, рот и так далее. Даже если вы не скажете, то все равно это будет семейная тайна, которая каким-то образом всплывет. Оно все равно считывается, подсознание, оно считывает. Хорошо, а как вы не, не перевести? Это? Ну, то есть, если есть эта установка, как ты не знаешь, да, ну, как, вот, допустим, у этой девочки, у нее дочка родится, то есть она, она будет значит у нее 25 лет может возникнуть такой но как это ну, раз оно у нас уже доверительная такая группа, и вы мне доверились в самом начале, да, с упражнением, я вам расскажу свою личную историю. По моей женской линии, и маминой, и папиной, в районе 40 лет у всех женщин по-женски удаляли органы. Прабабушка, вообще у меня прабабушка умерла в 20-е годы, в 30-е годы, не, в, 20, в конце 20-х, 20-го столетия от женской, неправильно сделали аборт в домашних условиях, это село было, да, что такое 1920-й год и Она умерла, оставив трех маленьких детей. Мама, бабушка, тетя родная с одной стороны, и с другой стороны, у всех по-женски были проблемы вплоть до удаления органов. Да? Подходят мои 40 лет. Я понимаю, что как-то оно же вот и тут, и тут. Думаю, так, что мне это вот, как-то не хочу я никаких себе не ни опухолей, не хочу я себе не это, я вообще другая, это их жизнь была, это у них там какие-то были приключения. Но семейная система штука очень сильная и серьезная. И от нее не просто так удрать. Это серьезная взрослая работа по отделению себя отдельно. Но у меня есть принадлежность к моей семейной системе. Но я другая. Это ваши женщины истории были. Но вид, ну, семейная система сильная штука. И в 41 умели, я становлюсь беременна. И у меня появляется не опухоль, а сын. Чему я вселенная очень рада. И вот семейная система все равно подвела. и Я сделала свой выбор. Я принадлежу вам, да, женщины, своему семейному роду, но у меня другая история. И пусть это будет, э, да, вот там рождали, да, что-то такое. И когда я это осознала, что вот такой я выбор сделала, я обалдела через тело к психике. О чем нам иногда говорит тело? Я не буду сильно глубоко углубляться в какие-то мудрые мудрости, а дам немножечко таких ориентиров, да, чтобы вы понимали, что происходит. У нас есть тело и есть манипуляторы, да, это ручки-ножки. Называются в психосоматике манипуляторы. Что они делают? Они берут, дают, что-то творят, куда-то идут, да, манипулирует нами ну не в, в, в, в, в переносном да, в, в, в смысле а вот когда машинка там вот экскаватор или там еще какая-то да вот так уж они работают и у нас так вот <coughs> когда происходят проблемы с ножками когда происходят проблемы с правой ногой что наша правая нога делает она идет куда? Вперед. Туда. Да. Так вот, если проблемы какие-то ударили, заболела, еще чего-то сделали с этой ножкой, как-то что-то получилось, хронически вам на нее наступают, <coughs> еще что-то происходит. Так вот, подумайте, что такого страшного впереди, что вы не хотите туда идти. Потому что правая нога, это я свободно иду. Будущее. Левая нога, когда начинает чего-то делать с нами, о чем говорит? Правильно, если правая нога – это вперед в будущее, то левая нога – это что-то назад, что-то меня тянет назад, что-то меня тормозит. Что такого происходит, что я должна постоянно оглядываться назад? Почему оно меня не пускает? Это такие маленькие маркеры. Опять-таки, вы же помните о том, что есть у нас э, правши, есть левши, да, это присмотритесь, если кто-то левша, присмотритесь за собой, может оно будет как э, противоположность, как зеркало работать, да, эти же штуки. Еще второй момент, правая сторона это мужская, э, левая сторона это женская. Нет, это если что-то происходит в теле, то это как-то связано с женской частью своей, своей собственной, либо окружающей, либо с мужской. Папа Причем папа, при том, что если взять человека, да, нас кто делал вообще? Мама и папа, это 50% маминой, 50% папиной части, да, когда я первый раз пошла на трюгневку по семейным расстановкам, говорят, вы думаете, ну а потом же делится, да, папина часть делится, на что? На бабушку, дедушку и опять на бабушку, дедушку. Мамина, что же так делится? Правильно? До седьмого колена у нас вот эти все родственники есть. Так вот, вы думаете, говорит, когда вы вдвоем в постели с мужем, то у вас там двое? Ни хрена, говорит. У каждого по 147 родственников с одной стороны и 147 родственников с другой стороны. Так что это прямая взаимосвязь. Если что-то происходит, с одной стороны, это нам сигнал. Про то, что посмотри на взаимоотношения с папой. Так вот, любовь и радость – это мама. Деньги, карьера, учеба – вперед. Это папа. И... непонятно? У меня просто в семье наоборот, поэтому как бы не важно, кто женщина – это да. мужчина, кто чем занимался. Папа, как раз у меня про любовь. Да. Ну, да. перевернутая семья. Ну, я серьезно говорю перевернунные отношения, потому что функция женщины это любовь. А функция мужчины это добиваться успеха, денег, обеспечивать свой, свое потомство и Чтобы так далее. Успели, я вам даю упражнение, которое домашнее. Вот возьмите его для себя и запишите. Когда, когда вы прислушиваетесь к своему телу и понимаете, что у вас что-то происходит от э, мышечных зажимов, да, где-то там спинка немножко заболела, поясничка, э, позвоночничек, да, до простуды, ну, то есть любое, абсолютно любое заболевание, как физическое, так э, э, э, телесное, физиологическое, вы садитесь дома. В гордом одиночестве и сама себе честно задаете вопрос. Я болею, потому что... И честно пишите список, не игнорируя абсолютно ничего. Все слова, которые вам приходят в голову. Я болею, потому что... Все абсолютно слова вы пишете в продолжении этой фразы. Но здесь очень важно, опять-таки, отключить рациональный ум, разум, и идти э, за собой. Вы же понимаете, что эту бумажку э, никто читать не будет, да? она для вас. Но! Когда вы напишите, посмотрите потом на эту бумажечку, Тогда два варианта. Либо вы примете ее, либо вы ее отвергнете. А, написала.